Мужики, всем привет! Вы сейчас просто будете в шоке от того, что я вам расскажу. Отдельное спасибо подписчику, его зовут вроде бы как э, Саша Григорьев, который скинул мне эту новость, а сразу сел записывать ролик. В общем, у нас повторяется история, как э, была с Эмкой Воем. АВП, новую лор удалили из Counter-Strike, но ее не удалили, а конкретнее ее заменили другим скином, и заменили ее вот таким АВП Дуалити, это не менее крутая АВП, и она чем-то похожа, как и люди пишут в комментариях под постами, на АВП Принц, на АВП Гунгнир, ну, то есть, реально схожести есть, и эта АВП реально крутая, то есть, до Долор была... Неплохая АВП, но эта АВАПа мне даже нравится больше Здесь есть небольшой прикол С одной стороны у нас змея красненькая С другой, ну вот как на принсе И, собственно, всякие росписи Ну и здесь еще змея выходит То есть эта АВП реально круче И вы сейчас просто не представляете Как начала буститься цена на АВП Собственно, с торговой площадки Doodle Лор еще не ушел То есть его можно купить Но в любом случае к вам в инвентарь попадет вот эта АВП а, собственно, цены, на еще раз повторюсь, на этого летят, так же, как и на кейс, они начали подниматься а, И, блин, я хочу пооткрывать эти кейсики, чтобы попробовать ее выбить У нас сегодня 20 ключей, 20 кейсов, ну еще два купил, так, на всякий случай В общем, будем пробовать Самое, что интересное, а, может быть, ну это на мое, на, по, по моему мнению Вдруг эту АВП удалят из а, кейса, то есть так же, как было с ЭВОМ Напомню, да, Вой поменяли, но Вой опять же на, заменили на похожий скин, ну то есть здесь скин вообще не похожий, а, и его дальше с кейса удалили, я думаю с этой АВП такого не будет, я в этом уверен, ну как бы просто есть такие мысли. И да, ребят, ролик без монтажа, потому что монтажер просто банально не успеет смонтировать, я хочу раньше всех на ру ютубе это выпустить. Вот, ну что, погнали а, Перед началом OpenCase а Скажу спасибо спонсору, который реально спонсирует Дает мне заранее деньги на а, вот такие вот кейсики Новые обновления У меня прям реально лежит лежат бабки Если будут обновления, я записываю и упоминаю спонсора Огромная просьба, во-первых, поставить этому ролику лайк Если вы впервые об этой новости узнали, узнали на этом канале Я буду вам безумно благодарен И перейти по спонсору Ссылочка в прикрепе Самое крутое, что вы получите от меня какой бонус бонусы от сайта 40% плюс к не а, и также будет халявный прокрут вот этого вот колесика, колесика и классивый луль, кринж, согласен а, там можно выиграть, собственно либо рандомный ширп, который вы сразу вот выигрываете, вы какой ну ширп да, ликвидацию, сразу без а, каких-либо левых действий вы, выводите, а самое крутое это 100кр на себе профиль, ну это вообще вот такая тема поэтому колесико и 40% плюс это офигенные бонусы, плюс такой бонус они выдают редко, именно к по волнению, да, собственно, только на этом канале Поехали Первый кейс на сегодня, кейс революция с Совершенно новой АВП, драг... АВП Драгонлор, блин АВП Дуалити, по-моему, она называется И нам выпадает, ну, к сожалению, не АВП Дуалити, нифига Так, поставил на паузу не, что -то... не буду говорить, что у меня, короче, с горлом проблемы И все льется вот сюда Ставь лайк, если у тебя такое же, поддержи, человеда, веда Буду знать, что я не один Так кстати, по поводу цен на АВП, сейчас самое дешевое АВП, то бишь был Дудаллор, да, он до сих пор Дудаллор на ТП называется, МК пролетел, найс, он стоит на торговой площадке, по-моему, в районе 5000, закаленный в боях 5000, ну это прикол, вот, поэтому если интересно, посмотрите, но в любом случае, рано или поздно, опять же, если эту АВП с кейса не уберут, а ее скорее всего не уберут, а я думаю, что цена упадет. Ну, потому что сейчас все такие вау, круто, кто там снимет обзоры, побегает с новой АВП. И, собственно, потом цена упадет. Как на кейс, так и на АВП. Но АВП достойна. Напиши, кстати, в комментах, что думаешь. Но, по моему мнению, АВП реально достойней. Она даже достойна, она даже круче, чем была до. И вот когда только ее добавили, знаешь, у меня возникли мысли. Кстати, а револьвер, здравствуйте! Здравствуйте. Когда ее только добавили, у меня были такие мысли, типа, а как? Ну, то есть, а как пропустили это лор, тот же самый? Ну, думаю, прикольно, наверное, политика Вальв поменялась, и теперь все по-другому. Ну, нет, Вальв в очередной раз навалили под себя. В принципе, ничего не меняется, время идет, а все остается так, как и было. Кстати, я говорил, не помню, нет, в игроках, в игроках, да что со мной, а во профилях игроков также эту авапу заменили. Поэтому, если вы захотели именно с лором этим побегать, купили себе прямо за завода Trek, кстати, авапа пролетела, то сейчас можете зайти к себе в инвентарь и приятно удивиться, Валва сделала вам подарок. На под под дверь, так сказать. Потому что теперь у вас э, совершенно другая новая АВП. Ну, а, кстати, две этих АВП пролетело. Блин, блин. Вот бы она мне сегодня выпала. Вот было бы круто. Это было бы прям сочно. Ну ладно, новенькая АВП. Давай, пожалуйста, реально. Я очень хочу, чтобы она выпала. Плес, плес. Но в любом случае на ТП она будет оцениваться как дуду лор. Потому что на торговой площадке... Она полностью еще не обновилась и Я даже, знаешь, у меня закралось сомнение Потому что я захожу на ТП И такой вижу, что Ну, авп это то же самое а, Стоит на ТП, я такой М -м, Наверное, решили немножечко людей-то Вокруг пальца обвести Но не тут-то было, действительно, эта АВП собственно Изменилась, я купил кейс, посмотрел И да, совершенно новая АВП Блин, где она? Мне просто Закаленный в боях выпал Кстати, СФ как прикольно смотрится Ничего, нормально, не знал так, едем дальше. Едем дальше и надеемся лишь на одно. Надеемся на то, что АОП все-таки мы сегодня у себя в инвентаре увидим. Но это, к сожалению, SCAR. Кстати, по поводу... Спонсора сегодняшнего ролика а, Я делал проверку, которая выйдет Также сегодня вечером, ждите, там битва сайтов а, И получилось вывести Вот это, а, прямо с завода Страж, а, дальше у нас Хладнокровный Я даже, кстати, не смотрел у них степень износа Так называемую, холоднокровный Вот такой очень крутой и красивый скин, как на мой взгляд Ну, типа, тут змея, такая. это очень офигенный скин а, Дальше, Ржавый Кобальт а, Также, ребят, напомню, что все Эти скины прямо с завода, то есть, ну, реально Сойдется крутой. это была чест... Честная проверка, с 5к рублей вот такие вот скины у нас получилось вытащить Раз, два, три, четы четыре скина по 2000 рублей Подожди, по-моему я что-то продал Стой, стой А, вот эта вот штука 4К стоит Да, все good, все good Поэтому, ребят, спонсор-то у нас сегодня реально годный Вечером будет обзор, ждите Там, кстати, даже есть кейс за лямчик Лямчик эрок И за пол, А, подожди, за 10 и за лямчик есть Вот, это реально, прям заходите, чекайте Офигеть а, И также есть кейс от 5К 500К О, не, не Ну, в общем, прикольно, много приколюшек чекайте а, И у меня сейчас появляются мысли А не купить бы еще этот кейс Ну, просто Я продаю скины, чтобы это все открыть и как ты знаешь, я уже устал Хотя бы одно ВП А ВП реально сейчас так растет в цене Я думаю, что через часов 5 Ее можно офигеть, как дорого будет продать То есть сейчас ее покупаешь, да, люди еще не все проснулись Потом начнется прям жесткий ажиотаж На всю эту историю Сатрек, кстати, мп выпала И реально можно будет подороже ее продать Блин, но можно, в принципе, уйти на паузу и открыть еще кейс, но ну, я не знаю. Ну вот, нет, ну нет. Надо себя отводить. Это азарт. Это азарт. Азарт это плохо. Мы это осуждаем. Вот так я скажу. Поэтому нет. Поэтому, не-не-не-не, спасибо. Ну, конечно, ну хочется ВП, но, блин, никто же не гарантирует, что ты купишь еще 100 кейсов, да, условно и тебе выпадет что-то крутое. Я предлагаю еще купить два ключика. Надеюсь, денег хватит. Я очень это надеюсь. На один точно хватит. Вопрос, хватит ли на два. Кстати, да, вообще, вообще кайф. Давай, А, ВП, давай вместе со мной. А, ВП. А, ВП. Я даже сейчас калашу не так обрадуюсь. Нападение жора, я это так скин называю. Он закаленный, просто закаленный во всем, чем только можно. Но, тем не менее, это скин запрещенного качества. Круто! Круто! Дорогие друзья! Ну давай, блин, давай вапку! А вапку хочу! Дай вапку, пожалуйста! Блин, а да, вапку! Ну ладно, это скар. Бывает. Кстати, можно попробовать сделать крафт, если у меня хватит скинов. В чем, ребят, я сомневаюсь. Но, тем не менее, ну да, скинов у меня не хватит. У меня всего лишь два револьверчика а, и один глок. Блин, это плохо. Подожди, а если купить вот эти револьверчики? Но, опять же, никто не гарантирует авапу. Попробуем? Ладно, я сейчас подумаю, иду на паузу. Так, ребят, мы по итогу сделаем один контракт. Я тут на, на, на закупил скинов, даже не знаю, чего я закупил. Сейчас будем смотреть. Собственно, вот такие а, сакао. Кстати, все скины а, сейчас запрещен. Да, в принципе, все скины с этой коллекции подорожали. А, потому что, ну, я думаю, еще ребят контракты делают. А, так, давай-ка выбирать скины. Немного поношный. Подожди, а, стой, немного поношный глок я купил. Ну да, он был самый дешевый, поэтому давай этот же глок сюда. А, дальше еще есть полевых глок. Так, по качеству. Я вот такие вот петроглифы немного поношенные закупил. М -м, блин, ну отсюда, конечно... Короче, с этой коллекции, с новой, у нас есть три скина. Юмпик, П2000 и Авапа. Конечно, хотелось бы АВП, Но когда мы в первом самом или втором панкейсе делали контракты, то Авапа постоянно дропалась. Будем надеяться. Так, а после полевых МАК-10 нам еще нужно 5 скинов. Да я думаю, в принципе, все скины по итогу уйдут. Ну давай, ладно, револьвер сюда закинем. Окей, хоть он и закаленный в боях. И, собственно, вот так. Просто будем надеяться, что это будет наша коллекция и АВП. Я глаза закрыл, мужики. Не вижу, не вижу еще. Ну, два АВП. Раз, два, три. Yes! Yes! Yes! блин! Yes! Сколько ты стоишь? Ты немного пьясный полевых испытаний. Это новая АВП. Как же повезло, друзья! Это новая АВП, блин! Я записал, я заснял. Реально! Сколько? Вот сейчас покажу, сколько она стоит. Блин, кайф, ес! Yes! Ну это вообще, это просто, это, блин, это, это очень круто. Это не по не окуп апанкейса, но, блин, это новая п. Ес, yes, я ее выбил. Она стоит, 7 тысяч она доходила, сейчас она до 6 опустилась, прикиньте. Вот, она, кстати, вот на ТП бьется, как Дудл Лор, пожалуйста. Пожалуйста, ребята! А здесь это АВП. Дуалити, как же повезло. Как же повезло, мужики. Просто как же повезло. Вот это новая вапка, Пожалуйста, на ваших экранах. Офигенная концовка OpenCase. Это не опыт, но, блин, почему я так радуюсь? Потому что это новая АВП. Всем спасибо за просмотр. Фу, слюни, аж слюни, сопли в разные стороны полетели. С вами был Человек. Кто хочет покрепче спонсор, да? А, блин, спасибо за просмотр, за лайки, за подписки, ну, ну выбили, ну ладно, ну красота, ну красотища, я не ожидал, я прям вообще не ожидал, есть, yes. все, вапка есть, всем спасибо.